И продолжаем дальше. А справа у меня надо зайти в кенёчек. Очень, очень печет. Забыли, что такое лето, и надо бы уже Были когда-то кафушки, с той стороны есть кафушечки, которые в таком состоянии непривлекательны. О, голову припекает, я уже рукой прикрываю. Здесь были какие-то аттракционы, позабирали люди отсюда, по всей видимости. Всё, будем идти только в тени Это то что сейчас нам мешает везде тополиный пух везде мешает всем и не только аллергикам очень тяжело дышать нечего дышать такая баскетбольная площадочка покрытие хорошее мы пробовали бежать здесь хорошо, такое резинобитум. Вот и знаменитый наш парк Чкалова или же Лазаря Глоба сейчас. А еще в конце есть обожаю смотреть когда бегают спортсмены сама иногда этим занимаюсь бегом Где-то сантиметров 10 ухо здесь. Вот я набрала предпринимателям идея. Где-то хлопок. есть в самом конце. Дай, вот сюда посмотри. А напротив озерка. озерка легендарная озерка сколько они делать чуть увеличить не получается рка где? А рка, вот она. Видим? Вот где-то здесь. Вот она, вот она, вот она. Даже подочки везде пух. Я, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал кликайте на колокольчик пишите комментарии обязательно пишите комментарии хочу рассказать о своем канале я очень долго его то есть моему каналу много лет я начала, загрузила первое видео о нашем Бетховене, где называется Беть. Мне кажется, лет 10. Очень активно начала его развивать, когда ребенок ушел в свою жизнь. После свадьбы, так сказать, даже не после свадьбы после того, как мама ушла. И сейчас я вижу, я вижу, друзья мои, что у меня уже появилось много друзей. Я надеюсь, что друзей. Потому что некоторые... Некоторые есть, пишут... Я, к сожалению, не могу видеть всех подписчиков. Некоторые пишут такие комментарии, что мне кажется, что это кастрюля после 24 февраля когда все активно начали вспоминать историю конечно начали мы никогда не, не надеялись о том что начнется война еще придут нас убивать те которые назвали которые называли себя друзьями я очень активно э, работала с этой страной у меня там очень много друзей но я бы никогда не поверила что это может случиться и одна кастрюля мне написала что вы знаете Учите историю. Поэтому я сейчас не вникаю в то, что пишут. Я сказала одно: история – это то, что знаем мы. Рассказывала бабушка мне о войне. Дедушка прошел войну Вторую мировую. Бабушка рассказывала о голоде. У нее было десятеро детей. Выжила только четверо. В 1933 году был ужасный голод. И она рассказывала, как это случалось. Приходили, забирали все, лазили. Везде, прощупывали щупами. Если только какой-то мешочек, маленький мешочек, увидят зерна, заберут. Забирали все, что было в домах. Вот таким образом, поэтому, поэтому и не выжило очень много моих родных дядей и тетей. После этого началась корь Я сейчас считаю, организм, по всей видимости, был ослаблен И пошла корь Рыба здесь водится, здесь даже написано, что ловить рыбу запрещено Когда-то здесь жили лебеди, в последнее время их нет Вот это история, то, что была война жестокая, то, что прошли наши родные. Они нам не рассказывали, что там было, но мы сейчас видим, что война это жестокая. История, то, что заброшен этот парк. Многие из вас его помнят, многие из нас его помнят красивым детство здесь прошло поэтому и попросили снять показать Ну, как говорится маему что маємо надеемся на лучшее надеемся на мир надеемся на то что не будет коррупции и что рано на и поздно или поздно это все восстановится, и здесь будет прекрасно, замечательный парк. Потому что только коррупция может этот парк убрать. Были уже такие случаи, не знаю, насколько это правда. А солнышко сегодня прекрасное. Печет, печет. Утки купаются. Я тоже не против бы. Я тебе завидую. Я тоже хочу проплыть. друзья на этом буду ставить точку говорю вам до скорой встречи обязательно подписывайтесь на мой канал обязательно пишите комментарии ставьте лайк и кликайте на колокольчик На улице очень жарко хочу вам показать как я спасаюсь от жары здесь у меня окно Ну сейчас пока далее конечно будем включать кондиционер а пока хочется не дышать кондиционером здесь я открыла на все окно здесь у меня окно открыто Окно открыто где-то на сейчас скажу процентом на 10 и и те мои задние окна Чуть-чуть поприоткрывала. Получается кабриолет. У меня когда-то был опель. Мне нравилось открывать верхний люк. У нас здесь был люк, прелесть. Вот сейчас не без люка не кабриолет. Устраиваем себе кабриолет. Друзья, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии.